Это солнечные часы, да? Это солнечные экологические часы. Чтобы они шли действительно как их следует, они... штырь, который показывает тень, должен быть направлен точно на северную полярную звезду. Потому что она не двигается, это ось. И как-то, когда я был в синагоге у Аври, она открылась в она открылся тонах именно на том месте, где солнечные часы. Я даже не знал, что в Танахе есть про солнечные часы что-то. И я увидел такое дело. И Там говорится о том, что а молот. Молот, ну, видите, молот это может быть и градус, как в современном понимании, и ступени. И, то есть понятно было, что часы там ступенчатые. Есть место такое, но ну, вот к я там не был, но есть там сделана модель, как предполагается, как они могли быть. И предполагается, что они были как ступенчатая пирамида Вавилонская. Это, это логично, я объясню почему. Вот, но я хотел не Вавилонскую пирамиду. И решил, что с одной стороны были ступени, с другой стороны что-то было иудейское. И сделал, чтобы был образ, Есть сказать, и есть Минура. Вот. Поэтому, в принципе, и как-то связано с тем, что сказано в Танахе. Тут есть какая-то связь. Да. А на базе чего я сделал? Мне как-то поселка Квартапор э, моя знакомая mm -hmm. отдала э, ханук... ханукью, которую перестали ну, новый сделали. Я соединил. Здесь была Миша Лысенко. У него были тут спортивные снаряды. Я от них отдал. Я чувствовал, что я до них не дойду. Использовал постамент. Кстати, хочу тоже сделать мозаику. Это будет любитель. Есть у меня хороший орнамент из на ран Около Ерихона. Там такие газели есть. Напомню тебе, покажу. Вот. И... поэтому тут есть еврейские буквы это означает цифры чтобы было и на иврите ну кто не знает этот принцип есть и цифры можно было ориентироваться вот. ну понятно что вот внешняя сторона тени значит сейчас 11 скажем так 1125 ну, 1120 Значит, надо плюс час, это значит 12-20. Теперь есть таблица, часы солнечные идут неравномерно. Поэтому есть специальная таблица, чтобы совместить с обычными часами. Сейчас у нас какой месяц? Сейчас август, а, август, конец августа. Сейчас август, сейчас часы они отстают на минут 5. Вот. Поэтому сейчас где то 11-12-25. А, скажи, а часовая стрелка идет против часовой стрелки, получается? Или полчаса? Ну, она идет, значит, солнце идет так, значит, тень идет от, э, сверху вот так. То есть, как бы против часовой стрелки? Или да. против часовой стрелки, Значит, по-еврейски? Да. Да. Хотела сказать, что именно по-еврейски она идет, да. в другую сторону. Исаи обращается к царю Хискиягу. Я сейчас объясню, как это получается. Вот я возвращаю назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. То есть изначально в Иерусалиме сделал солнечные часы Ахаз. Вот. И предыдущица. И возвратила солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым она сходила. Я сейчас объясню, как это я понимаю как это еще можно под текст как-то понимать. Дело в том, что Ахас он известен тем, что он водил вавилонский культ, то есть Абадазара. И как бы с этой стороны он был как бы отрицательный персонаж. Вот. И... А все, что касалось, видно у него и солнечные часы тоже были, не исключено, что именно как... Вавилонская это башня, а Вавилонская башня она еще служила кроме часов и служению богам Вавилонским. Вот. Поэтому, э, как бы, что получилось, что э, Иерусалим был осажден э, Ассирийским царем. Вот. И пророк Исаия сказал, что будет все в порядке. Вот. И было все в порядке. Затем царь заболел. Какие-то у него были. И порок ему сказал, что пришел тут твой конец. Но он очень молился, очень раскаивался. И порок ему сказал, что ты выздоровешь. И в подтверждение того, что это действительно так, вот он как бы показал чудо, что как бы солнечная тень шла в будет сторону, вернулась и как, как я это еще понимаю, почему именно взяты эти солнечные часы Ахаза, потому что Ахаз был, э, водил вавилонский культ, и вот как бы клином было вышло, что вот вот на этом вавилон, капище, мы докажем, что наша правда. Здорово. что